Вазоны от фабрики интерьерной ковки. Импровизированные клумбы мобильные, легко размещаются в самых необычных местах, где невозможно разбить традиционный цветник. Они украсят загородные участки, парки и улицы. Могут быть использованы в качестве городского озеленения. Служат украшением внутреннего интерьера любого помещения. Вазоны из стеклопластика, выполненные под бронзу, мрамор, камень или бетон. Некоторые из них дополнены ковными элементами в виде подставки основания. В летний период вазоны подходят для создания цветущих композиций, а зимой – для оформления в новогоднем декоре. Материал изготовления – влагостойкий композитный материал, не подвержен перепадам температур и действию осадков. Купить вазону вы сможете на сайте фабрика.ковки.ру в разделе «Садовый декор».